Смотрите в этом выпуске. Главный конкурент GTA для смартфонов уже в маркетах. Завершается тестирование новой гоночной игры – день рождения Marvel Future Fight. Почему еще не вышедшая для смартфонов Diablo уже стала старой? Премьера нескольких головоломок и, похоже, мы все пойдем на похороны Xbox и PlayStation. На горизонте новый конкурент. – Все капец, я чуть не умер от смеха. Хм, – это вообще не смешно. Новая гоночная игра все ближе, разработчики не стали долго тянуть и запустили тестирование Ace Racer по всему миру. Обширная кастомизация, разнообразные по дизайну и сложности трассы, автомобили будущего и многое другое уже пришлись по вкусу тысячам игрокам. Первые тестировщики активно тестируют новинку, и судя по минимальному количеству багов, можно надеяться на скорый глобальный запуск. На днях игра получила свое первое обновление, добавились новые трассы, неоновая подсветка и трюки, которые позволят дать спорткарам незначительное ускорение. Рейсер прямой конкурент асфальта. Marvel Future Fight совсем скоро отпразднует свои 7 лет. Все, кто до 30 апреля пройдет предварительную регистрацию на официальном сайте игры, получат внутриигровые подарки. Нового персонажа, кристаллы, билет с повышением уровня, сундук Одина и многое другое. Как всегда, топ! Спасибо! Тестирование окончено! Привет, маркеты! Pixel Federation официально запустила пазл Адвенча! Решайте головоломки в сверхъестественном мире, раскройте свои навыки суперсыщика, разгадывайте тайны, найдите все скрытые предметы и пройдите раздражение различные испытания, встречая на своем пути монстров. Кому интересна новинка, бегом в App Store и Play Market. Переходим к сладкому. Представленная игра M&M's Казуальная головоломка жанра 3 в ряд является первой мобильной игрой, посвященной знаменитым персонажам M&M's. Здесь вы сможете пройти более тысячи уровней и решать головоломки различных сложности. Разработчики обещают еженедельное обновление, включающие в себя новые сезоны. А это уникальные уровни, режимы и возможность получить редкие аксессуары. Студия Сионикс объявила, что в ее мобильной адаптации хита Rocket League на днях запустится новый сезон, включающий в себя множество контента, новую арену и уникальный режим зрителя. Теперь можно будет не только играть, но и следить за заездами других игроков в качестве прямой трансляции. А теперь музыкальная пауза. «Лёша, блять, это что за караоке?» Еще одна головоломка ушла на золото, а пока для айфонов и на днях появится на Android. мистер трафик. Как несложно догадаться, мы будем стоять по центру перекрестка и регулировать автомобильный трафик. Помимо машин на дорогах можно встретить зверей, НЛО и других фантастических тварей. Разные автомобили имеют разные скорости, поэтому вам придется почувствовать весь трафик и научиться своевременно останавливать или запускать движение как всей автомобильной полосы, так и конкретную технику по отдельности. Все, кто подписан на Apple Arcade, ликуйте, игровой ассортимент пополнился еще несколькими играми. Это Gear Club, Moonshot, Sonic Dash и многое другое Муншот первоклассная головоломка для тех кто хочет сломать свой мозг Sonic Dash это обновленная версия про популярного бегуна которая вышла на приставках еще аж в 2013 году и получила колоссальные 500 миллионов загрузок Также в списке игры про градостроительные компании настолки но самое интересное это Gear Club игра которая позволит устроить заезды на премиальных тачках самое премиальное что это не просто игра для смартфонов а полноценный порт который изначально был доступен только для приставок восьмого поколения Чертила из мобилы. На самом деле, не понимая ненависти, для мобильной игры выглядит вполне себе ничего. Ох, и туга придется Дьябло Immortal. Почти все, кто уже успел поиграть в эту игру, а потом попробовал прикоснуться к Darkbind, заявили, что первое значительно отстает по всем показателям от китайского аналога. В Darkbind лучше все, бои, графика, звук, да и реализация в целом. На экране ничего не отвлекает, игроки полностью вовлечены в игровой процесс. Помимо этого, в десятки раз лучше кастомизация, своих героев можно не только одеть, но и изменить им форму лица, тела и даже разместить татуировку. Отличие от Диабло будет лишь в том, что тут нет разделения на классы, Развитие персонажей персонажа будет происходить от того, какое оружие вы берете в руки и какие задания и квесты проходите чаще. Кстати, разработчики обещают поддержку для геймпадов. Игра кроссплатформенная, подойдет даже для смарт-ТВ. А вы ждете Диабло для смартфонов? А GTA 4 хотелось бы? Есть игра получше. А вот теперь самая интересная новость. Совсем скоро выйдет офигенный аналог GTA для Android и iOS. стоит. Разрабатывают игру российские разработчики. И знаете что? Есть чем гордиться. И похоже, что это будет главный аналог GTA для мобилок. Огромная свобода действий, отличная физика, прекрасный город и все это еще только бетка. Игра улучшается почти ежедневно и глядишь переплюнет еще не вышедший GTA 6. Знаете в чем преимущество у этой игры перед теми же мобильными творениями от Rockstar? Это не порт. Все делается с нуля по современной технической составляющей, на собственном движке. Поэтому тут отличная оптимизация, все объекты выполнены в лоу-поле с минимальными полигонами. Красиво и не требовательно. Повторимся, все, что вы видите, это уже играбельный вариант и все еще бета-версия. Написали разработчикам, будем ждать ответочку. Если получим ранний доступ, обязательно сделаем обзор, а не так встретим примеру вместе со всеми. В общем, будем пристально следить и делиться с вами всеми интересными новостями игровые приставки девятого поколения, а это одни из самых популярных последних предложений от Microsoft и Sony, вскоре могут встретить нового конкурента. Им станет Apple. Все дело в том, что в этом году, как утверждают инсайдеры, Apple представит iPhone 14 Pro с улучшенным процессором Apple A16 Bionic с возможностью поддержки трассировки лучей, 16 ГБ оперативной памяти при 256 бит в 448 гигабайт в секунду, а это на секундочку уровень PlayStation 5 и мощный ARM чип. Все это будет работать в связке с библиотекой игр Arcade. Да, Apple берет курс на видеоигры и вскоре об этом расскажут на предстоящей презентации. Будет ли это новостью? Конечно нет. Компания уже как несколько лет ведет переговоры с крупными разработчиками игр уровня тройного А и делает все возможное, чтобы студиям было легко портировать свои проекты. В общем нас ждут не только порты и ремастеры, но и уникальные видеоигры консольного уровня, которые точно будут отсутствовать у конкурентов. На сегодняшний день Apple зарабатывает на играх больше, чем Microsoft, Sony и Nintendo вместе в но настоящая война за игроков начнется после обновления Apple TV, когда простая TV приставка превратится в игровую. А теперь рубрика «Вопрос-ответ». О, кто-то это даже делает. Сразу хотелось что-то на телек скачать. Да, иногда мы знакомим вас с играми для Smart TV. С каждым днем их становится все больше, поэтому продолжаем время от времени делать для вас подборки игр для Smart TV. Приветствую. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать похожие игры на Half-Life на Android TV, а именно офлайн? Текст написан. Совсем скоро наша потрясающая Марина Парфенова познакомит вас с тройкой лучших игр для Android TV, которые похожи на Half-Life. Вам понравится? Стэнд 2 Скоро будет пять лет. Зацените обновление. Вы не первый, кто об этом просит, и обзор уже в работе. Также можете написать нам в комментариях о самых интересных событиях и обновлениях из данной игры. И мы разместим ваши комментарии в ролике. Контент реально на высоте. Бля, только мало людей знает про канал. Надо помочь с этим. продолжайте оставлять как можно больше комментариев и лайки, в общем повышаем активность и все у нас получится, чем быстрее мы будем расти, тем больше роликов будет выходить. В наших планах создать продакшн, нанять редакторов, проводить ежедневные съемки, делать для вас самые интересные обзоры. В связи с последними событиями и периодическими угрозами закрыть YouTube это стало сложнее, но мы не сдаемся. Добавьте в закладки наш сайт, подпишитесь на нашу группу в Телеграм. давайте поддерживать связь. Это был очередной выпуск мобильных новостей. Подписываемся, чтобы не пропустить все самое интересное.